Привет, с вами Про Космос, а в студии Энджи Минибаева. в нашей программе мы расскажем вам об интересных событиях космоса за неделю, а также приоткроем завесу тайн Вселенной совместно с нашими экспертами. Ну что, поехали? кто сказал, что покорение космоса – не женское дело. Самая популярная в мире кукла Барби в единственном экземпляре воплотила в себе образ Анны Кикиной, единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса. В преддверии 60-летия с первого полета человека в космос Барби напоминает о том, что любая мечта осуществима. Никогда не поздно почувствовать себя немножечко космонавтом. Если вы давно хотели покорить космос и даже присмотрели себе отель, то вам придется снова подождать. Открытие первого космического отеля перенесли на 2027 год. Это будет что-то между круизным лайнером и космическим городом. Клиенты смогут провести на околоземной орбите от одной недели до нескольких месяцев, а то и поселиться там на совсем. На Байкале запустили крупнейший в северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп «Байкал-Джавидзи». Введенный в эксплуатацию прибор поможет ученым изучить эволюцию галактик и Вселенной. По данным сайта Ростех, телескоп установлен на с 3,5 километров от берега на глубине от 750 до 1300 метров в южной котловине Байкала и решает ключевую задачу по формированию мировой нейтринной сети. Создает в северном полушаре детектор, сравнимый по чувствительности с американским Ice Cube в Южном. Нейтриный телескоп представляет собой сложную систему датчиков – оптических регистраторов, которые размещаются в специальном прочном прозрачном корпусе, состоящем из двух стеклянных полусфер. Датчики связаны друг с другом в плотную сеть, расположенную на глубинах порядка 1 километра. Для того, чтобы регистрировать нейтрино, необходима особая среда для наблюдения. Именно поэтому создание уникального российского нейтринного телескопа происходит в глубинах озера Байкал – самого чистого и глубокого пресного водоема в мире. Раскрыты подробности российской космической миссии «Венера-Д», запланированной на 2029 год. Так планируется запуск автоматической межпланетной станции для изучения планеты. Об истории проекта и, самое главное, чем Венера так интересна землянам, смотрите далее. Пока Соединенные Штаты были сфокусированы на Марсе, активное исследование Венеры началось именно при Советском Союзе. Первым отправившимся к ней космическим аппаратом стала советская станция «Венера-1» в 1961 году. Первые фотографии поверхности планеты появились в 1975 году. Первые цветные изображения — в 1982. Однако условия на Венере таковы, что ни один космический аппарат не проработал на ней более двух часов. Так почему же к Венере все-таки имеется такой интерес? Для начала давайте вспомним, что она относится к планетам земной группы, является третьим по яркости объектом на нашем небе после Солнца и Луны. Венера – самая горячая планета в Солнечной системе. Температура на ее поверхности достигает 480 градусов по Цельсию. Атмосферное давление почти в 100 раз выше, чем на Земле. Возможно, такие условия покажутся вам несовместимыми с наличием жизни. Но ученые предполагают, что еще миллиард лет назад, она она там была. Ну, может быть, другие формы были, но все приспосылки для этого существовали. И реки текли, и атмосфера была. В общем, все происходило, пока не начался парниковый эффект, который у нас, кстати, тут тоже начался уже. Он в чем заключается? То, что улькистый газ в атмосфере появляется, его становится больше, и он не дает... Выходить тепло, приходящему от Солнца, в космическое пространство. И начинает все разогреваться от этого разогрева, которое, в общем-то, естественным путем происходит. С большой вероятностью когда-нибудь и сама Земля может превратиться в нынешнюю Венеру. Атмосфера ее состоит на 96% из углекислого газа, который практически не выпускает тепло обратно в космос. Ученые выстраивают различные гипотезы о том, что на Венере можно повернуть время вспять с помощью заселения поверхности планеты земными растительными организмами, которые превратили бы углекислый газ в кислород. Конечно, все это пока в теории, чтобы это проверить, и организуется космическая миссия. Еще как минимум 8 лет до того, чтобы отправиться туда, где не ступала нога человека. А может, все-таки ступала. Если ученые докажут существование жизни на Венере, это будет одним из важнейших научных открытий нашей земной цивилизации. И напоследок, если решите отправиться на Венеру, не забудьте прихватить шляпку или зонтик. Солнца там достаточно, ведь один день там длится дольше, чем год. Дело в том, что один оборот вокруг Солнца Венера совершает за 224 земных дня. А вот вокруг своей оси планета вращается очень медленно. Один оборот совершается за 243 земных дня. Такова еще одна особенность «Сестры Земли». Горизонт событий, сингулярность и теория относительности. Наверняка с этими понятиями сталкивался каждый, кто хотел познать загадку черных дыр. Откуда они берутся и почему их еще называют кротовой нарой, узнаете далее. Черные дыры — это области пространства-времени с экстремально сильными гравитационными полями тяготения. Настолько сильными, что даже свет не может покинуть эту область. Отсюда и название. Согласно астрофизическим представлениям, черные дыры формируются как остатки звезд, которые возникают после их взрыва. Звезды взрываются и сбрасывают в себя оболочку, а вот то, что осталось, коллапсирует и превращается в черные дыры. Есть несколько основных понятий, относящихся к устройству черной дыры. Одно из них – это горизонт событий. Некое условное математическое понятие, обозначающее поверхность черной дыры. Скажем так, это расстояние от центра черной дыры, и вот если частицы находится на расстояниях больших, чем горизонт событий, они могут двигаться от черной дыры и уходить на бесконечность. Если же частицы находятся на расстояниях меньших, чем горизонт событий, то любое движение в конце концов разворачивает их и снова возвращается в центр черной дыры, а в центре черной дыры находится области сингулярности. Сингулярность до сих пор является не вполне понятным физическим явлением. Это область, где давление, температура, плотность, все физические характеристики принимают бесконечное значение. Это связано с тем, что звезда коллапсирует. Это значит, что все вещество материи устремляется к центру. Ее давление и плотность становятся все больше и больше. Коллапс вызывается гравитационными силами. А вот как выглядит пространство в самой сингулярности, на этот вопрос пока у физиков ответа нет. Итак, возвращаемся к устройству черной дыры. Процессы, которые происходят под горизонтом событий, увидеть невозможно, а вот то, что происходит за ним, называется окрестности черной дыры. Эти события мы видим. Есть черные дыры, которые находятся в ядрах галактик, и вокруг них много вещества, которое активно ими захватывается. Оно разогревается и ярко светится. Такие процессы ученые не только видят, но и могут анализировать, получая характеристики черных дыр. Ну и вот сейчас уже возможности наблюдателей, возможности автономов такие, что получается уже изображение черного дыр. В частности, есть такой проект который называется телескоп горизонта событий. Ну, в действительности, это не, не один телескоп, а целый сей радиотелескопов. И было получено первое изображение, которое буквально так и выглядит, как вовлик в центре черная область, а окруженная ярким светящимся кольцом. И вот яркое светящееся кольцо — это то, что находится за горизонтом событий, разогретое вещество, ну, вот оно светит существует так называемая кротовая нора, близкий к черной дыре физический объект. Вот только если черная дыра – это реальный физический объект, то кротовая нора лишь гипотетический, своеобразный туннель в пространстве. Для того, чтобы черная дыра превратилась в кротовый нору, необходимо специальные условия. Если говорить точнее, то необходимо специальная экзотическая материя, которая, ну, грубо говоря, обладает свойствами антигравитации и не позволяет рану горловине вот этой кротовой норы схлопнуться и превратиться в черную дыру. Потому что если такого вещества нет, то происходит, как я уже сказал, коллапсирование. Но если предположить, что у нас есть такая экзотическая материя, то можно создать кротовую нору, которая может быть использована как портал, только не в другое измерение, а в иную удаленную вселенную, являющуюся частью одной большой вселенной. Кротовую нору можно использовать как мост, соединяющий удаленные области пространства времени. Кстати, кротовая нора нашла свое воплощение и в фильме «Интерстеллар». Научным консультантом этого фильма является известный ученый Кип Торн, который один из крупных специалистов в области черных дыр, кротовых нор. Но если все-таки черная дыра поглощает все вокруг себя, то куда же оно девается? На этот вопрос пока у ученых ответа нет. Как мы помним, в центре черной дыры находится сингулярность, где все стремится к бесконечности. Пространство и время там перестают иметь значение, а законы физики больше не действуют. Поэтому пока что происходящее внутри черной дыры Дыры остаются тайной для человечества. На этом все. В студии была Энже Минибаева. Если вам было интересно, можете поддержать нас комментарием, а также рассказать, о чем вы бы хотели узнать в следующем выпуске. Всем пока!